Ребята, тут попал в компанию одной девушки интересной. Тряси соломкой. Раз, два, <смех> три. <смех> Не из <секс> нет? <смех> тут на одного мужчину приходится, наверное, где-то девушек 20. Все, все, приехал, проехал хреновую тучу станции на метро, прям, наверное, штук 20 с этих станций, опять наехал на сотрудников полиции, вообще не парятся, стоят, курят прямо около метро, еще две женщины такие, они такие грубые, типа, а, ты хочешь поговорить, ну, с такой уже, как бы, намеком угрозы, что они могут забрать, там, или еще что-то сделать, там, не знаю, документы проверить, да, короче, бесит меня эта тема, то, что все курят прямо около метро, там дети ходят. Просто смотрю проект против, и у меня тоже это в сердце, вот, как бы сказать, застряло. И из этого уже не выйдет из сердца. Что сказать, погода офигенная, тут тепло, в Казани прохладней гораздо. Обидно то, что когда я гуляю по Москве, холодно, а когда я иду по делам, то сейчас я буду целый день в помещении находиться на выставке и там я не увижу Москвы теплый а когда я гулять приезжаю тогда дождик херачить и холодно и снег вспомните видео из Москвы я даже не знал что выставка как оказалось проходит вообще в Крокус Сити Холл в том месте где чаще всего концерты там разные бывают вот у Тимати тут был вообще гигантский концерт вот а так я выгляжу в зеркале Короче, прикиньте, я только что понял, что я ощутился в месте, где 90% посетителей это девушки, это же косметическая выставка, и, типа, тут на одного мужчину приходится, наверное, где-то девушек 20. Я сейчас буду ходить просто, как, я не знаю, как в раю, типа, как умер и 40 девственниц. А, немного о ценах в Москве. Как вы думаете, сколько стоит вот это вот? это жаркое, короче, и вот эта котлетка и вот этот чай, вот примерно в вашей голове, да, вот три блюда, как бы, да, ну не блюда, а одна котлетка, одно жаркое, чай, как вы считаете, собственно, ну рублей 200, да? хрена с 2 650 рублей, Москва. Вот так я примерно здесь скажу камера выглядит как что-то инопланетное, поэтому на нее все пялится. DJ 8. Нифига себе, ты классно выглядишь. Это Что за костюм? Давайте снимем на видео. Ладно. Почему? Ты же на выставке. А это костюм капитана Америка, там типа что-то видишь, что леди там. Как-то. Из секс нет? Просто интересно, окей. заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать заказывать нет, изображение, кажется, на карточку, которая стоит у него. Да. Ну, я это вижу. Да. Отвечусь. Да, ну, можно и на телефон, в принципе, да, гонять, да, да, да. вот если хотите. Это не проблема. Вот здесь реально хочется сказать «Мам, купи!» <laughs> Просто хочу четвертый фантом. Очень-очень. Интересно, здесь есть э, Station этих э, GoPro или нет? Мне пока нет. Все, короче, наконец-то этот день закончился. Дебильная выставка. Кучу народу. Толпы тупых баб, которые ни хрена ничего не понимают, и которым ничего не докажешь и не объяснишь. Это как раз, что я иду домой, он уже все собирается, все переоделись. Тут закончилось. Всем привет. Наступил вечер. <фа> как вам обстановка за моей спиной? Ничего не напоминает? Вот, вот так выглядит мой номер. После эфира ноутбук забрали. А, а, а, а? Дело в том, что я заселился в тот же самый отель, где я проходила реалити шоу на экране. И сейчас разыграю участников шоу и скажу, что типа я снова в шоу и буду продолжать участие. И то, что... Короче, бойтесь меня, я тоже хочу хатку. Забавно, да? Я просто... У нас выставка проходила здесь недалеко, буквально километров пять отсюда. и Я вот доехал сейчас на такси. И взял номер, короче, он практически похож на то, тот тот то же самый, даже. Ну блин, все то же самое. Сейчас я позвоню ребятам в скайпе, смотрите. Сейчас покажу, короче, считайте до трех все вместе. Раз. Раз. Два, три. Ваши удивленные лица. Мое сейчас сознание потеряет. <ривы> <ривы> да! Нет, да. <ривы> Но, есть, не, стоит, <ривы> где ты? Где ты? Скажи на каком? Если что, это не хромакей, это все настоящее. Ну, чё, как у вас ощущение? Я счастлива! Ты не поверишь, смотри на даннику. Да. Данил все сознание потеряет. Ничего. Не, мне-то вообще просто все радует. Такой опять. пишет, ну когда мы будем созваниваться уже, по фильму? Ну так давай, расскажи уже, расскажи. Говори. Да ладно, ребят, я тосо... Я позвали. Что позвали? Так ты тут был уже, ты тут жил. Я вообще, а представь, я вообще не уезжал. Я вообще не уезжал. я скажу, я знаю. Я сейчас скажу все. Ну, я все догадалась, как давай, обычно. Давай, давай. Короче, Андрюха приехал на выставку «Интершарм» и поселился в нашу гостиницу. Да, да, да. Да, да, да. реально? Да, я хотел вас разыграть, что типа я снова в шоу. Всем доброе утро. Я вот все, выселяюсь из отеля. Еду в наш офис. Вот. Ночь прошла как-то странно. Этот номер мне напоминал все шоу. Я не спал толком нормально. Короче, самое интересное было это разыграть ребят в этом номере. Как бы, да, и все на этом. Ворочился. Чего-то вообще толком не поспал нормально. Сейчас еще целый день. Мне сейчас еще ехать, наверное, станции 25, наверное. Сейчас еще до метро сначала нужно доехать, потом станции 25 проехать, потом еще на маршрутке ехать. Короче, путь. Это наш бухгалтер. Она называет себя... Как ты сказала, боец невидимого фронта, да? Кто? Юля. Боец невидимого фронта. А мы все бойцы невидимого фронта. Да. Все думают, что мы... Сидим тут, ничего не делаем. А и мы, да. си, прикинь, а мы действительно сидим и да. не делаем, да? Ведь а мы, мы решили делаем. не выходить из этого образа, да, ну, раз вы все так думаете, да? да, то... да, да вот. так. А чаще всего Андрюха сидит и думает, пойду-ка да, я ну, нихуя я не делаю. Здравствуйте, его нет на выставке. Так выглядит офис TatooH. Сейчас я вам чуть покажу еще. Тут хлам всякий непонятный. Вот у ребят есть своя личная кухня, потому что они мажоры, да? Да, вот тут стоят роллы всякие, вообще они мажоры. Стиралки свои, вот тут я как-то приехал, тут вообще вот так в алкоголе все стояло. Ну, когда говорят, когда мы вам говорим, что вы мажор, вы не говорите, что нет тогда. как вы думаете, где я еду в Аэроэкспрессе. А, в аэропорт. Почему в Аэроэкспрессе? Потому что я не знаю, как вы меня сейчас слышите хорошо или плохо на потому что чего, сегодня пятница, и все дачники едут на даче и весь укат стоит, везде пробки большие. Просто на не так дорого и довольно-таки быстро. Вот Поэтому именно на Аэроэкспресс. День закончился. В Москве печальная погода, как Идет небольшой дождь, я никуда даже не сходил. Как-то просто вот сдарили мне майку. Э, Татуич, Москва. Это Fusion, Silent, хорошая такая фирма, известная уже, американская. Вон, сейчас еду, а Камера едет за тобой короче я не знаю поняли вы или нет но это движущаяся дорожка короче эта штука создана, это типа аттракцион ты можешь одеть эти очки короче тебя что-то напугает видимо но люди с воображением я думаю поймут немного другое сейчас шел встретил папа, и этот поп короче в общем, я так смотрю на него вроде ну, на вид такой нормальный я подхожу к нему, «Здравствуйте, можно спросить у вас кое-что?» В общем, я у него спросил, как вы относитесь к тому, что ваши коллеги... Я еще такой, типа, я не знаю, как называется, у, ваш, у вашей там диаспоре или как это вообще все коллеги или нет. Типа, как вы относитесь к тому, что ваши коллеги так ярко показывают свои финансы, катаются на Мерседесах, покупают шкуры там, короче. Ну, в СМИ, я думаю, вы тоже об этом слышали. Ну, в общем, он сказал, что типа в семье не без рода, и у нас тоже есть нормальные люди. А есть такие, как а, те, которые ведут себя как мажоры В общем, сказал, что это плохо И они пытаются это исправить Все, вот я пришел на свою посадку Что-то, бля, у нас хуевый водитель автобуса был Потому что нас высадили, блядь, за 3,9 земель Хорошо, что не зима минус 30 Создалось впечатление, что самолет опаздывал на рейс просто И не, при... не приехал вовремя ребята тут попал в компанию одной девушки интересной короче связался у нас разговор и сейчас она предложила сыграть мне в, в игру когда я должен угадать ее имя она мое и у нас э, по очереди это делаем она сказала что меня зовут артур я сказал что это не так а, сейчас я ну я должен объяснить да вот сейчас я должен угадать зовут ее. Но так как она русская ну, но немножко возможно Паша. паша? Паша там да, а, планка. Паша. Паша. паша? Да, мне нравится это именно. мне не так чувствую. Я не паша. Да, Людмила. Я Нет. Ну это Мария. Смотри, представь, что в твоей руке соломка с солью, представь, какая она на ощупь, цвета ее, дырочки там в ней. А, сыпь, соль себе на язык, именно сыпь. И почувствуешь, что ты вкус соли или нет. Тряси соломкой. Ты понимаешь, что ты сейчас сделала? Ты понимаешь, что это вообще никакая не психологическая проверка, это лишь чтобы посмотреть, как ты члено... с Это такая шутка, ты едала? Ты смешная, я понимаю, что ты с девушкой Это же классная шутка. Ты сам придумал её, такой классный Да блин, она классная, ты, ты хочешь тебе показывать, кто выглядела? Ладно, давай <связывая> а -а -а -а. Светлана Андрей, ты Андрей? Да. серьезно <связывая> Я прям посмотрела ты прям Андрей <связывая> Это шутка? Или нет, нет прям Андрей? Нет, нет, нет, нет. Андрей, Андрей Я выиграла